Здравствуйте! Вы смотрите программу «Неделя спорта» ведущий Роман Полинсков. Как обычно, в это время на телеканале «Универтв» «Как обычно», годная подборка новостей из мира студенческого и мирового спорта за прошедшие 7 дней. Ждут тебя прямо сейчас. Смотри внимательно. Начнем сегодня с чемпионата студенческой регбийной лиги Республики Татарстан. На этих уходных состоялась вторая часть турнира, где и был выявлен победитель. Подробности в репортаже Эльвины Губайдулиной. В воскресенье в футбольно-легкоатлетическом манеже центрального стадиона завершился первый чемпионат студенческой регбийной лиги Республики Татарстан среди мужских и женских сборных команд высших учебных заведений Республики Татарстан. Заключительный игровой день начался с матча за третье место, где у женщин встретились Казанский государственный медицинский университет и КНИТУКАИ. Медикам удалось обыграть довольно сложного соперника со счетом 17-5 и завоевать бронзовые медали. В аналогичном матче у мужчин боролись КНИТУКАИ и Приволжская государственная академия физической культуры, спорта и туризма. Академики сразу взяли игру под свой контроль и лишь изредка могли ошибиться, выиграв матч со счетом 22-10. Самые интересные и яркие матчи, конечно же, ожидали нас в финале. Первая игра состоялась между женскими сборными Казанского федерального университета и привожкой Государственной академии физической культуры, спорта и туризма. Финал для Казанского федерального университета оказался непростым. Соперник явно доминировал на поле, что привело к проигрышу в сухую. Эмоции смешанные пока. так скажем, За парней маленько обидно, за девчонок очень рад, поэтому пока нет такого, что так, все отлично. Что-то что хорошо, что-то плохо. Смешанное пока. В финальной игре у мужчин встретились Казанский государственный энергетический университет и Казанский государственный аграрный университет. Энергетики и аграрии вели равный счет до второго тайма. Но под конец матча игрокам Аграрного удалось совершить пару удачных моментов, что позволило увеличить счет 19-10. Торжественная церемония награждения победителей и призеров соревнований происходила при участии заместителя министра спорта Республики Халила Хамитовича Шайхуддинова. По итогам двух туров победителями первого чемпионата студенческой регбийной лиги Республики Татарстан становится мужская сборная Казанского государственного энергетического университета, набрав в общем 32 очка. И женская сборная привозка Государственной академии физической культуры, спорта и туризма набрав 34 очка. Женская команда Казанского федерального университета завоевала 30 очков и была в шаге от победы, но как итог заняла второе место. И в течение двух недель мы тренировались, отрабатывали и в манеже бегали, и э, в зале борьбы. То есть мы тренировались три раза в неделю. И, вот, и в принципе мы заняли второе место. Я считаю, что это достойный результат потому что мы проиграли лишь Академию спорта. Ильвину Губайдульна, Софья Чугунова, Неделя спорта. Теперь перейдем к хоккею. 23 ноября во дворце спорта хоккейный клуб студентов встречался с командой Каизиланд. Как прошла настолько принципиальная встреча, узнаешь в следующем сюжете. Очередная Наполненный дворец спорта атмосферу студенческого хоккея. 23 ноября состоялся пятый тур первенства Казани по хоккею с Шайбой. На эту команда Казанского федерального университета студенты скрестила Плюшкинская Юзелан. Авиатор является опытной и северной командой, хотя их состав также претерпел некоторые изменения. Однако кадровые перестановки не сделали Казанский авиационный институт слабее. Матч проходил в быстром темпе. Играли от контратак, часто теряя шайбы. Казалось, что командам не хватало времени на подумать и что-то рассчитать. Первый период начался со спокойной игры, где не было доминирующих. Обеим командам удавалось совершать много атак и бросков. Однако во второй половине периода каиз Зиланд ловили футболистов Казанского федерального университета на их ошибках. И закатывали шайбы. Так первый период закончился с разгромным счетом 3:0. Провалили первый период, пропустили три шайбы. Потом уже начали родину спасать, бежали забивать. Времени не хватило, может, может силенок не хватило, а так с полностью отдачи сыграли ребята. Претензий нет. Второй период проходил более умеренно. Студенты оборонялись, редко выдвигаясь на контратаки. Начались первые удаления, споры и драки между хоккеистами. Команды забили по одной шайбе и ушли на перерыв. В третьем периоде студенты проявляли свою активность. Убегали на соперника и не давали подступиться к своим воротам. Агрессивная игра обеих команд ярко проявлялась во второй половине третьего периода. Было много удалений и даже травмы. К сожалению, игрок команды студента получил травму плеча, но скоро он восстановится и вернется в строй команды. К концу игры хоккеисты Казанского федерального университета забили вторую шайбу и расслабились, чем и воспользовались в каизе Авиаторы поставили точку в этом матче, сделав финальный счет 2 24. У меня конкретно цель всегда побеждать. Настрой был боевой у команды, в принципе, играет и побеждает всегда только команда. КФУ для нас всегда неудобный и самый, наверное, принципиальный соперник, с которым всегда тяжело играть. Ильвина Губайдульна, Анастасия Павлова, «Неделя спорта». К новостям Казанского федерального переходим. 23 ноября в спортивном комплексе «Бустан» состоялся последний вид спартакиады первого курса Казанского федерального университета, а именно веселые старты. Какой сборной удалось закрепить свой успех на соревнованиях узнаешь в репортаже Софии Чугуновой. 23 ноября в спортивном комплексе «Бустан» состоялся последний соревновательный день спартакиады первокурсников. Завершился традиционный турнир веселыми стартами, в которых приняли участие 17 институтов. Каждая команда должна была пройти четыре испытания. футбол, спортивная интерпретация старорусской гори с ложкой и яйцом, дриблинг и лыжи. Если с тремя дисциплинами все первокурсники еще более-менее справлялись, то с лыжами хорошо справился только Набережный Ченненский институт. Были лыжи, это новый вид испытаний, которым никто почти не... Не тренировался, кроме на обеже Членовского института, который смог найти эти лыжи и подготовиться. И видно было, что они тренировались, и они были нагло сильнее. Остальные институты не готовились, и было в каких-то моментах очень смешно, когда команда не могла понять, какой ногой двигаться, правой и левой, и получать такие комические моменты. Но это, наоборот, было зрелищно. Болельщики смеялись, поддерживали, было какой-то азарт. И движение. Однако набрать достаточное количество очков для победы удавалось не всем. Кому-то просто не везно, у кого-то все испортили лыжи. Мы собрались в концерте октября и собрались в преддверии этого мероприятия два раза. Сложность была в том, что у нас на подготовке не было лыж, а это, я считаю, самое сложное упражнение. Поэтому в упражнении с кружками и с мы сделали все как можно. Они прошли дистанцию достаточно быстро. Но на лыжах немножко не хватило. Сыгранности, синхронности, которая как раз немножко нам помешала опередить наших соперников, которые были с нами в одном забеде. Это Михват. Но в целом я доволен результатом. Самое главное, что наши спортсмены довольны, потому что они получили положительный заряд эмоций и самое главное радость. Потому что веселый старц, поэтому и веселые, что получить веселье, а наши это получили. По окончанию соревнований были подведены итоги спартакиадов большой и малой группы в первого курса. В малой группе места распределились следующим образом: третье место у института экологии и природопользования. Всего в шаге от победы оказался институт физики, а самым быстрым мы сильным оказался Институт геологии и нефтегазовых технологий. В большой группе почетное третье место занял юридический факультет. Серебряную медаль забрал Институт экономики и управления финансов. Золотую медаль завоевал Набережный Челнинский Институт Казанского Федерального университета. Софья Чугунова, Неделя Спорта. Мы продолжаем программу Неделя Спорта и будем сейчас говорить о кубке университета по мини футболу. И как всегда в гостях у меня главный судья соревнований Максим Гаврилов. Макс, тебе большой привет. Привет. Ну что ж, одна четвертая финала наконец-таки состоялась, но мы, к сожалению, не, не можем еще увидеть игру институциональной социально философской науки и массовых коммуникаций, зато мы увидели 26 голов за два матча. Твои комментарии? Да, финал у нас, конечно, выдались сверхрезультативными, 26 мячей, но такого, я думаю, никто не ждал, ну что сказать. В целом, по игре Института управления экономики и финансов Института фундаментальной медицины и биологии, поначалу игра достаточно была равной, но два, наверное, первых гола, они сломили биофак, которые получились достаточно такими глупыми, можно сказать, они сами себе привезли, и это сказалось на их дальнейшей игре, а у экономистов пошла игра, у них практически все залетало. По первому же четвертьфиналу Институт физики и Инженерного института тут э, все-таки сказалось, что Институт физики гораздо мастеровитее, опытнее команды, она планомерно наращивала темп, наращивала преимущество и спокойно держала всю игру под контролем. Даже несмотря на то, что вторая половина закончилась в ничем 3-3, э, было видно и чувствовалось то, что все под контролем у физиков. Поэтому... Еще раз повторю, конечно, это шок, что 26 мячей. Не думаю, что у нас второй день четвертьфиналов будет таким результативным. Все-таки изначально в этих первых двух парах четвертьфинала было видно, ну, были понятны, кто фавориты. Собственно, так и сложилось. 10-3, 12-1, все-все понятно. Физики и экономисты ждут своих соперников по полуфиналу. По поводу соперников по полуфиналу, давай поговорим о паре ИСФН против и, Ивмита. ИСФН uh, — команда, которая еще ни разу не играла на этом турнире, у которой нет игровой практики, можно сказать. И ИВМИД — команда, которая играла только в начале самого турнира, и сейчас у них очень долгий перерыв. Да, так уж получилось волю календаря, то, что у нас социально-философски стартует очень поздно, а в Институт вычислительной математики и инструкционных технологий играли самую первую игру 1-8 финала. Ну, я не думаю, что это прям отразится на качестве их игры, потому что тренировочный процесс идет. Многие, ну, тренировки-то это одно. Ну, многие ребята еще играют в соревнованиях городского уровня, поэтому у них есть соревновательный опыт. К тому же некоторые участники, они не только занимаются мини-футболом, участвуют в других видах. Так что, в целом, я думаю, они в хорошей физической форме и должна быть хорошая борьба. Обоюду острая, надеюсь. Посмотрим, какую тактику изберут обе команды и кто будет больше атаковать. В целом, я жду, конечно, забитых мячей, но не больше 10. За два матча? Это про Институт социально-философских наук и Институт вычислительной Хорошо. математики. Хорошо, Юрфак, Химический институт. Здесь, казалось бы, тоже есть такой явный фаворит, это юридический факультет, но химики, как мы уже не раз говорили, показали себя сплоченным коллективом, опытным, и которые знают, что они могут, и знают, чего они хотят, и знают свои силы, знают силы соперника. У Юфака, конечно, хороший сплав опыта и молодости, у них хорошее пополнение за счет студентов первого курса. И, и вот это как раз-таки тут может им сыграть чуть-чуть ну, в минус, потому что молодость, мол, молодежь может завестись. Э, если у них что-то не пойдет, это будут какие-то глупые нарушения, глупые, да, возможные глупые карточки. А химики, я повторю, э, опытная команда, которая вот просто идет к своей цели. Они э, грамотно обороняются и ищут э, свой шанс в Тоже. У меня в студии был сегодня Максим Гаврилов, главный судья. Кубка университета по мини-футболу. Еще раз тебе большое спасибо, что пришел. Спасибо. Всего доброго. Спасибо вам, зрители, за то, что посмотрели эту программу. Завтра 19.30 подключаемся к прямому эфиру Кубка университета по мини-футболу. Меня зовут Рамплинков. Вы смотрели программу Неделя спорта. Еще увидимся. Пока-пока.